Приветствую тебя на первом уроке тренинга практической реализации уроков президента. В рамках уроков этого тренинга мы на практике разберемся, как же реализуется система о необходимости создания который говорит президент и рассмотрим как эта система реализована в интернет пространстве под словом система президент понимает регулярное проведение и главное продвижение презентаций товаров и бизнеса компании Vivasan. и именно о том как реализовано на практике продвижение презентаций в интернет пространстве мы Разберемся в уроках этого тренинга. Вы поймете, как можно в интернете реализовать проведение презентации. И самое главное, научитесь приглашать людей на эти презентации и обрабатывать анкеты, контактные данные людей, которые заинтересовались нашей продукцией, нашим бизнесом, откликнулись на призыв спикера связываться с пригласившим вас человеком на презентацию, вот именно об этой практической реализации мы будем говорить в рамках этого тренинга. Если вы посмотрите уроки тренинга до конца, вы поймете, что ту систему, которую мы выстраиваем с вами в интернете, а мы выстраиваем командный вариант этой системы проведения презентации, она полностью удовлетворяет трем требованиям, которые озвучил президент, характеризующих эффективную систему развития бизнеса. Наша система будет простой. Почему простой? Потому что мы реализуем командный вариант работы. От вас не потребуется делать все самому от начала и до конца. Каждому из участников делегируется свой определенный этап в работе нашей системы. То есть наша основная задача. Будет научиться приглашать на наши презентации заинтересованных людей. Техническая организация проведения презентации, само проведение презентации, все эти задачи решаются техподдержкой и лидерами нашей компании. Из-за того, что работа выполняется сообща, это значительно упрощает, делает систему понятной, простой. Все, что вам нужно будет делать, это выполнять три несложных действия. Приглашать, оценивать эффективность своих приглашений и обрабатывать анкеты. Как вы увидите, мы будем использовать простые и эффективные способы для приглашения которые осваиваются любым человеком вне зависимости от его компьютерной подготовленности. Наша система будет 100% работоспособна. Это второй критерий, который озвучил президент для эффективной системы развития бизнеса. Почему я говорю, что то, что мы делаем, это 100% рабочий вариант? Потому что 99, наверное, процентов людей, которые покупали продукцию, либо пришли в структуры, они пришли после личных встреч, презентации продукта, либо бизнеса. Качественно проведенная презентация продукта и бизнеса – это продажи, либо люди вашу структуру. И третья очень важная характеристика нашей выстраиваемой системы – это стопроцентная дублицируемость. Почему можно с уверенностью говорить что то что мы делаем это сто процентов дублицируемый вариант потому что наша система она простая поэтому повторить ее не благодаря видеоурокам, которые вы сейчас просмотрите, и эти же уроки будут смотреть приглашенные вами, вами партнеры люди научатся выполнять те несложные действия которые делаете вы и мы получаем то что называется ввод в бизнес то есть люди которых вы пригласили они имеют четкий понятный алгоритм действий, что им нужно делать для того, чтобы строить свои структуры. Поэтому при наличии вот такой простой схемы, в вашей структуре будете работать не только вы, а будут работать все люди, которые хотят выйти на какой-то результат. Ну и конечно дублицируемости того, что мы делаем, очень помогают те инструменты, которые дает наша платформа. Причем все эти инструменты вы получаете абсолютно бесплатно, опять же после абсолютно бесплатной регистрации на платформе. Ни вам, ни вашим партнерам не потребуется вкладывать какие-то денежные средства для того, чтобы привлекать людей на презентации еще раз повторюсь мы будем выполнять простые легко повторяемые действия которые не потребуют от вас ничего кроме одного желания работать и регулярной работы на этом вводную часть я заканчиваю. Если понятие система, критерии системы, для чего мы это делаем, вы это услышали только от меня, значит вы либо невнимательно, либо вообще не посмотрели первые четыре урока, которые вам необходимы для понимания того, что мы делаем. Пожалуйста, откройте список уроков курса, который называется «Уроки президента. Часть 1». И пересмотрите их. Для удобства каждый урок имеет подробный тайминг, о чем говорится на конкретной минуте этого видеоролика. К сожалению, на платформе эти временные метки не являются активными. Поэтому я вам рекомендую запустить ролик. Затем нажать на значок YouTube в правом нижнем углу. Перейти на YouTube канал на котором именно хранится этот видеоролик, нажать на кнопочку «Еще», открыть полностью описание видеоролика, и здесь вы увидите тот же самый тайминг, но он будет кликабельным. хотите узнать о первом правиле, кликаем на временную метку, и ролик начинается именно с 20 минуты, с 42 секунды, где президент рассказывает об этом первом правиле. Вот этот тайминг позволит вам пересмотреть то, что вы пропустили. Если при просмотре видеороликов вы найдете еще какую-то временную метку, которая не отмечена в этом тайминге, пожалуйста, свяжитесь с техподдержкой. Контакты техподдержки будут под данным видео. Жду вас на следующем уроке нашего тренинга.